Всем привет! Вы на канале NBFitness, Фитнес и с вами я, Вов Наталья. Продолжаем заниматься дома. Сегодня у нас рубрика «Проблемные зоны. Прорабатываем мышцы живота». Снимаем исходное положение. Ложимся спиной на пол. Руки вдоль корпуса, ноги на ширине плеч. Хорошо. Удерживаем руки перед собой. Приподнимаем верхнюю часть корпуса и тянемся ладошками до колен. На выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Продолжаем. Еще Также. же. Вверху, руки вдоль корпуса на выдох тянемся к одной ноге 8 семь шесть 5 четыре три два 1 и ко второй раз 2, 3, 4 4 три два один и на каждый счет выдох выдох Еще немного. Хорошо. Удерживая голову на весу, приподнимаем согнутые ноги. На выдох колени направляем в потолок, на вдох касаемся пол, поясницу не отрываем. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И продолжаем. Следите за поясницей, обязательно поясница прижата к коврику. вверху. Хорошо. Медленно опускаем ноги и голову. Делаем вдох. На выдох подъем вверх. Вдох и вверх. Выдох. Колени направляем только в потолок. Удерживаем. Хорошо. Теперь голова, плечи, лопатки остаются вверху. Вравниваем ноги вперед, вдох и на выдох подтягиваем к себе колени, к груди, приподнимая таз. Выдох, выдох, к себе, к себе. удерживаем положение раз руками тянемся вперед два поясница прижата три четыре еще удерживаем четыре три два один ноги на ширине плеч голова опустили одну руку в районе пупка делаем глубокий вдох в живот выдох снова вдох выдох еще вдох выдох и снова вдох выдох хорошо опустили руку подышали грудной клеткой вдох выдох хорошо восстановили дыхание и еще один подход приподнимаем верхнюю часть корпуса руки перед собой и тянемся ладошками до колен на выдох выдох выдох сверху руки вдоль корпуса на выдох тянемся к одной ноге восемь семь шесть 5 четыре три два один и ко второй раз два три 4 4 три два один и на каждый счет выдох выдох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 Остаемся в этом положении, удерживаем. хорошо. Теперь голова, плечи, лопатки остаются вверху, выравниваем ноги вперед, вдох и на выдох подтягиваем к себе колени, груди, приподнимая таз. Выдох, выдох, к себе, к себе. Последним разом выравниваем ноги, руки вперед и удерживаем положение снова. Раз. Держим. Два. Дышим. Три. Четыре. Еще удерживаем. Пять. Держим. Шесть. Семь. Восемь. Еще немного. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Собираем. Хорошо. И округленной спиной вперед. Назад. Хорошо. Разворачиваемся в планку. Принимаем положение планки в упор на локтях. Стоим. 8. Семь. Живот подтянут, напряжен. Шесть. Таз не торчит. Пять. Зажимаю ягодицы. Подкручиваем под себя копчик. Четыре. Удерживаем. Три. Держим. 2. Один. Хорошо. Удерживая таз на месте, работаем руками. Выравниваем правую, левую. Опускаемся на правую, левую. Вверх. Вверх, вниз, вниз. Еще. Хорошо, за последним разом остаемся вверху, удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. И работаем ногами. К себе правая. Назад. Левая. Назад. Правая назад, левая. Обратите внимание на таз время пружинения вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Хорошо. Еще. И побежали прямо к груди. Раз, два, три, четыре. Стоп. Задержали, стоим. Четыре, три, два, один. Хорошо. Согнули ноги, сели на пятки, расслабились, сидим. Подышали. Хорошо. Медленно поднимаемся вверх, плечи по кругу назад и еще один подход. Опускаемся, локти в упор, ноги в упор, зажимая ягодицы, подкручивая копчик, стоим. Восемь. Семь. И все, сливай. Вверх, вверх, вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз. Продолжаем. За последним остаемся, удерживаем. И с левой ноги. К себе, надо. К себе, надо. Поддержали. Задержались. Опускаемся вниз. И снова расслабились. Руки вдоль корпуса назад. Разгрузили поясницу. Лежим 4. Три. Два. Один. Разворачиваем голову. И поднимаемся вверх. Хорошо. И подтянем мышцы живота. Руки перед собой. Округленные спиной вверх. Делая прогиб. Втягиваем живот в себя. Снова округленные вверх. Делаем прогиб. Живот в себя. И снова. Делаем прогиб. Хорошо, за последним разом остаемся вверху, собираем стопы колени. опускаемся на пятки, прижимаемся к бедрам и прогибаясь, проезжаем подбородком к груди, животу. Руки слегка выталкиваем вперед, выравниваем локти, делаем прогиб, живот обязательно в себя. Опускаемся вниз, руки чуть ближе. Выравнивая локти, снова прогиб, живот в себя. И последний раз. Руки еще плотнее к себе. Выравниваем. Живот втянули. Втягивая живот, поворачиваем голову в одну сторону. И поворачиваемся в другую. Опускаемся вниз. Собираем ноги вместе. Руки в упор возле груди. Приподнимая ягодицы, отталкиваясь руками, проезжаем в обратном направлении. На сегодня занятие окончено, всем спасибо, что были со мной. подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми видеть новые видео. Всем пока!